Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Давненько мне не попадались реплеи с этим танком Но походу статисты на него решили подзабить И пересели на другие машины То ли у них на этом танке ничего не получается Машина у нас 60 ТП Ливандовского Карта линия Маннергейма Игрок калибр 422 Получает здесь сходу наглый СТБ-1 И теряет уже львиную долю своей прочности Наступа продолжает там отыгрывать, танкует башни. Но это единственное место, которым этот танк может танковать. Вот даже даже 60 ТП его не пробивает золотым снарядом. Прошло полторы минуты, уже минус два союзника. Опять второй, второй неудачный выстрел из ТБ продолжает. Огорчать нашего сегодняшнего героя. А счет уже становится 0-3. Ох, еще тут. Да, союзная СТБ-1 уничтожается путем подрыва боевого укладки. И счет становится уже 0-5. Уже просто неприлично. Пора бы уже счет размочить. Ноль шесть. Пока что команда летит в сухую. Да, такие, такие бои очень сильно раздражают. Когда, казалось бы, десятый уровень, да, уже семь ноль. Одноуровневый бой, десятки. Как такое может быть, что в одной команде собираются... Только людей, не умеющих играть Вот, наконец-то, размочили счет Кого там, уничтожили СТБ-1 Как раз того, походу, которого... А, ну может не его, тут два СТБ-1 Но что-то мне подсказывает Это он самый, которого 60 ТП Два раза не смог пробить А счет уже 1-9 Да неужели... Минус два противника, и счет все таки 3-9. Но от этого нифига не легче. Тут еще арта наглая прям сюда уже приехала. Видать, у нее прострела не было. Первого противнику, у которого 60 ТП удается уничтожить, ну, наверное, ФВ-215Б будет вторым. Ну, если тут 37 его не опередит. Вот зачем сейчас, я не понимаю, помогал... 60 ТП подталкивать союзного со 4 Ну, вовремя, наверное, понял, что делает и остановился. Союзников и так очень мало осталось, и еще не хватало из со 7 утопить. Ну, у него там прочности, конечно, уже не очень много. Тут уже противники с двух сторон наступают. Ну, сейчас спина спиной с ИСом седьмым. Точнее, спина к спине, да? Вот тут бабаха выезжает. Вот по бабахе сейчас бы, конечно, сподручнее было с такого калибра фугасиком. Ну, что заряжено, то заряжено. <coughs> Менять снаряд смысла нету, перезарядка очень долго, поэтому деваться некуда. Ну, тут ИС-7 подстраховал, уничтожил. Ну что, гриль, выигли, выиграли, гриль. На! Сразу минус гриль. Ну, наверное, СТБ-1, второй, который здесь был, куда-то куда удалился. Можно было взять Арту добить. Она сейчас не даст спокойно здесь отыгрывать. Да, в итоге вдвоем мы остались. Из 7 и 60 ТП. Все остальные союзники уничтожены. Здесь, конечно, опасно выезжать. Но рискнул 60 ТП, уничтожает батчат. А тут прям сразу слева три. Три противника несутся. Проджетто, 279 и 907 Ну, два противника хотя бы шотные. Отлично. Минус 279 с 7 тоже еще продолжает сражаться. Может он, конечно, и не столько много сделал для победы, как 60 ТП, но останется 60 ТП здесь в одиночестве. Я думаю, он уже закончил бы свое сражение. Вот, уже добирает там СА 7 Гриль очень сильно торопился. Промахнулся, пролетел мимо и там под, под водой отступает. Мне кажется, сейчас есть шанс, что он утонет. Да, так и происходит. Везет 60 ТП, утопился гриль. Он так боялся сильно получить плюшку от 60 ТП, что не стал выезжать до да, здесь и поехал там выехать на дальнем бережку. А где СТ-2? Он еще ни разу не светился в этом бою. что это мне подсказывает, СТ-2 спокойненько спит на базе. Да здесь надо осторожненько, есть риск затопления. Сколько я уже видел народу, который вот пытались по этому бережку пробраться в итоге тонут. Но это особенно, да, на более таких тяжелых машинах, медленных, которые просто не успевают вынырнуть, подышать. Ну, если СТ-2, как я сказал, спит на базе, то тут остался, получается, главное разобраться с шотным СТБ. Ну, арта тоже может определенные неприятности доставить. Главное с СТБ шкой разобраться. <coughs> вот, есть, есть шанс, неплохой. Да, как-то неудачно здесь подставился СТБ-1. Неприятность, чемодан на 203 единиц урона. Запас прочности уже небольшой, остается в запасе всего 544 единицы. Надо беречь каждую, каждую крошечку, неизвестно, да, СТ-2, что там с ним. Он может еще и поучаствовать в бою. Такое мы тоже видели, когда, казалось бы, противник, который находится в ФК, потом вдруг оживает и начинает что-то делать. Ну, не что-то делать, да, он начинает играть. Вот она. Некуда Арте деваться. Это уже девятый уничтоженный противник СТБ. Ой, СТБ, блин, зверяй. 60 ТП. Только сейчас на этот показатель обратил внимание. Ну, теперь момент истины, что там находится с СТ-2, точнее, что там с ним происходит. Как вариант, он может вообще где-нибудь, да, сидеть в кустах и поджидать своего момента. Такое тоже может быть, но ну, мало, конечно, вероятно, я подозреваю, скорее всего, что он приспокойненько спит на базе. Через несколько секунд мы это узнаем. Да, это было очевидно, вот он. Пока что не проявляет никаких признаков активности. Но все равно не стоит расслабляться. Переходит 60 ТП на базовые снаряды. А зачем тратить золото, когда в такой ситуации можно и так? Даже сводиться не надо. Ну, еще как минимум, ну не как минимум, а три выстрела потребуется, чтобы его уничтожить. Альфа проходит на 800 с лишним урода, но все равно математика есть математика, еще надо два снаряда. Даже если бы каждым альфа проходила, этого было бы все равно недостаточно. И урон переваливает уже за 10 тысяч. Это такой в конце боя вишенка на торте для 60 ТП подарок в виде почти трех тысяч прочности. Ну, неужели еще будет сейчас 60 ТП брать эту медальку? Последний противник, уничтоженный последним снарядом в боекомплекте. Это ему еще надо расстрелять целых 7 золотых снарядов. Неужели ради этой медальки не жалко столько, столько серебра? Ну, если учитывать, посмотреть на расходники. Серебро наш сегодняшний герой не жалеет совершенно. Там расходников только на 60 тысяч. Не считая золотые снаряды, которые, наверное, там за сотку переваливают. Что-то мне показалось, или СТ-2 пошевелился? Да